Озвучено не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Приятного просмотра. Я до сих пор не могу поверить. Даже не пригласили меня на прослушивание. Я в тысячу раз более способный, чем этот парень, Джим Керри. О, ты играл ту Туз винтурах Попробуй построить межпланетный парк развлечений. У меня только одна паршивая сцена. Да ты что? Счастливая Божья коровка? Это крутое имя для героя. Я хотела взять имя инопланетной королевы, но мой учитель считал, что это похоже на королеву ксеноморфа от инопланетян. Так что пришлось поменять на нечто оригинальное. Пинки! Да. Да, да вашу мать! Бляк! У меня тут заказ на один пудинг. Пудинг? Где? Стоп! Я до сих пор им одержима, и все это было только ряд случайностей, и теперь я даже не могу быть собой. Переутомление может привести тебя, тебя в бешенство. Давайте нам пудинг. О, вот так. Пудинг, где? Это текст такой, я чё, блядь, виноват, это Харли Квинн.